Ух ты, ни хрена, себе Я не самоубийца. Охренеть. Почему они такие говнюки? А? Потому что Барсик обжора. Хаишки, котятушки, с вами Наля. И это игра опять на Барсика. Что ты из тебя представляешь и как мне тебя... А, понятно. Так, 1, 3, 3, 7. 7, давай, давай, давай, двой двой 2, 2, 2, 2, прям это мини-игра. А за кого мы играем? А что сделать 3, 3, э 4, 4, 4, 4, 4, а нет, надо до выхода добраться. Смотрите, смотрите, мы когда прыгаем... Вот. Тут видно, за кого мы играем. Охренеть! Ребята, спасибо вам за этот пароль. Правда, я не знаю, что надо делать. На самом деле, мне еще некоторые пароли сказали. Типа 0311. Синь, коти. Посмотрим, наверное... Котята, я просто в ахере. В какой-то степени. Что тут надо делать? Как мне вообще... А! Всего-то нам надо было сделать это. Вот это? Все? Ох, мать, как я ору. Так, а теперь 0999, кровавый котя. 9 и... 9... Здравствуйте опять, я встречусь! Что? В смысле, еще раз? Ну-ка, мы просто установили камеру в секунду, к сожалению, в той комнате, где заблокирована дверь. Охренеть! Только почему-то написано ⁇ Кровавый кот ⁇ это какой то золотое уже получается. Так, теперь 0-3-1-1. Н -н -н. Видимо, здесь этот пароль не работает. Ах, печаль, беда. В таком случае давайте 3012. Ух ты, подействовала. Ой, не действует. Прикиньте. Ну ладно. Хоть некоторые пароли действуют, котятки, это охрененно. Ну что же, у нас ночь 4. Начинаем. Алло, это снова Дженди. Есть плохие новости. Ты уже видел кошку, на которой смотрит шестая камера в данный момент? Mm -hmm. Оказывается, она может различить в тебе человека, даже если ты в маске. Это плохо, конечно. Мне кажется, конечно. с нужно поступать иначе, ибо она даже не особо торопится к тебе идти. У Ух есть ты, ни хрена тертер. себе! У нее, как у Смотрите! Кошки, когда мы пытались подойти к ней ближе, она просто убежала. Там был... Может, ты спасешься, если будешь надевать маску? По-моему, она не такой уж и опасный тебе враг. В любом случае, мы можем выслать тебе поддержку, когда что-либо пойдет не так. Ребята... Завтра. Там был кровавый котик. Вы это видели? Кровавый мать его котик барсик! Кстати, мне сказали, что в телевизоре может появиться два котика. Если один из них золотой или какой-то там, а то это очень плохо. Итак, пополнение коробочки. Смотрим, что и как. Никто не нападает. Терпение уменьшается, черт! Пятнадцать. Пусть немножко увеличится, нет? Как мне тебя снять? Я все забыла нахрен. О Оу! Uh-oh! <laughs> <laughs> you sure? Да поняли мы. А, 29, а 15 ждала. Вот дура, блин. Да как ты появляешься? Как мне тебя вообще остановить? И где золотой? Точнее, не золотой, а кровавый. Ну вы же видели, да? Вот он! И он заменился на обычную игрушку. Марсик! Ладно. В туалете пока никого нету. Кстати, мне говорили, что если появится другой котик в телевизоре, то срочно надо одевать маску. Ну что ж, хорошо, хорошо. Так, теперь надо не забыть, что 2929. 29. Кстати, там у него много котят, я вижу. Там воистину есть котята? Нет! Вы что, серьезно? Все, у меня все в ток токсичности. Охренеть! Воистину охренеть. Но у меня мало терпения. А как я вижу, сколько часов? И маска начала трястись как-то. Мать моя, святая травушка. Нет. Уйди быстрее. Да уйди ты, господи ты, Иисусе. Ты сам убился? Ух ты, гляньте, что там. То есть, если... Будет 20, то я себе убью, но твои налево, у меня было мало терпения, я использовала маску, там появился еще один чудик, который не пропадал, а еще у меня там коробка кончилась, потому что Барсик обжора. Кровавый котик. Кровавый котик. Блин, я только заметила, что у него не особо там это, обработано это все, ну ладно. Удивительно, но факт. В телеке никого нету. А. Прикиньте, время от времени надо будет пополнять эту чертову коробку. Но не поднимается больше 31. Вот зафук. Ну и нахрена нам тогда такая это? Я не хочу больше себя убивать. Нет, нет, нет. И терпение, боже, почему ты так быстро уходишь на нет? Ой, я вовремя. Ходи быстрее, котик. Ходи быстрее! Настрать! Я не самоубийца Охренеть Еще немножко Потерпи пожалуйста И почему мне не написано Сколько времени Почему Почему они такие гомнюки? А? Да ее мать Уйди быстрее! О, ух ты! Мы выжили! Ага, -ха, ха Классно! Хм, интересно, эти коты заполнили его дом и считают своим. Разве нельзя просто сейчас же вытащить этих котов из этого дома? Действительно! Попробуй спросить у Дока потом, может он не думал... Что? Допустим, кря... Охренеть, мы увидели с вами кровавого котика и, блин, почему кровавый котик становился игрушкой? Офигеть. А еще я самоубийца. Ха -ха. Круто. Может попробуем еще раз пароль вести, а? Не вводится, котятки. Очень, очень жаль. Ну, в принципе, я читала комментарии, там писали, что многие пароли подходят только для телефонной версии, а у меня ПК, поэтому вот такие пирожочки. Ну что ж, котятушки, мы дошли до пятой ночи, и я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня с царским лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал Зарекс Про. И всем пока, котятки!